Так, так. Так, так, что такое лагает? Yeah. Так, я не понял, как, как тут люди открывают. Не вообще понять не могу. Ладно. А как теперь? Костя. еще происходит? Ладно. Люди больные. <Kivol glaube> Ла -ла -лам. О, здравствуйте, вы кто? Здорово. Ты кто? Тебя зовут, мистер Котик? Ладно, мистер Котик. <связывая> Михаил, мистер Котик. Тут это ты. это что, брат, Это мистера Бубика? Наверное, только это мистер Котик. <связывая> У меня вот... вопрос к вашим родителям, ну ладно, пропусти. Тупые шутки? Знай. Нормально. Просто пропусти. Mm -hmm. Я бы на твоих родителей посмотрел. Почему у них ребенок? Ну, ты знаешь, ты знаешь мою маму Маринка. Mm -hmm. Сдохла, тварь. Нормально. Я не хочу галет. Мы ее сдали. О, что чтобы... сделать? Пойду еще раз сделаю. Я тебе... О! Всё, отстаньте от меня. Можно меня когда убить, пожалуйста? А? Мой не могу попасть. Ты не бессмертная? Да вы тупые, Давай. не толкайтесь. А, всё, не надо. Их, вот и шестьма. Против техника из нас. Да, Вылетели отсюда, идиоты! А из-за вас свалился! Mm. Еще раз ты меня нет, лапой нет. тронешь, своей, ты ее потеряешь, понял? Люди, а что там делает праздник? Какой он? Сует... Я вот и... Где? Да, что он убежал. Да, я его не видел. Я видел. Да может, я, да, в может, лечиться, я уже в Дукины. Добра жить не, да, а не, не вылазить на улицу. Да нет, тебе показалось. Нет, а -а -а. мне не показалось. А -а -а. Я понимаю, то, что я... Пишите а -а -а. в кафе. А да. Привет. Кафе привет, что Это тебе надо? Нет, забыл. Я уже засветил весь белый свет. Я уже побыл и в Париж, и в нью йорк я встретил Нам саму. нас пофиг. Нам пофиг. Короче, я вернусь, я, я вот куплю западаю. пиццу. Уже, уже что за... Куда вы все побежали? Гулять. Ай, что за синтезлайм? Нет, нам нужен Нужно муло. Муло там что-то. Тики слияние. Малых Так, теперь мне надо раздать талисманы. Какой это балбесинный талисман. Ой, <связь> О боже, а ты тупая? Вышла отсюда. Я тут вообще-то... И... Не важно, трансформироваться хотел, идиотка. Ясно, дико, извиняюсь. дико извиняюсь. Зато... Ничего. Ничего. Просто хотел трансформироваться, а тут ты заходишь, идиотка. Кстати, ты не напомнишь, какой у тебя там талисман был? <бит> а, у меня ну да, раз пустим раз, черепахи. У тебя черепаха? Да. Я могу так сделать. Да ври больше, у тебя не черепаха. Я забыл. Будешь драконом. Неんだ, что... Ладно. Все, там, валяй отсюда. Ты что думаешь, я тупой? Сказал, свалила. Только поднимись. Мне надо детрансформироваться. И... Ночь на дворе. Тебя... Я предупреждал. Я хочу суициднуться. Дай мне суициднуться. Спокойно. Дай мне суицид. Нет. Всё. Дай мне суицид сделай. Гуляй малыш. там. Тупая и наглая. И на, Спасибо. Ещё и врёт. Наглая. Суицид ну-то не дал. Это закрыть. уже я уже всё не А чего вы его никто не трогает? Даже урона не нанесли вы серьезно? <свес> а я этого... Эй, а Он пьет. невозможно. Я вам... Упасть. снова. Упасть. Упасть. Упасть. Упасть. Так, где эта тупица? Просто голова Иди. где? Ну и пойдет она нафиг. Так. Сильный, сильный. Он сам даже на... Просто так щит использовал. Поздравляйте. Есть, попала. Будь аккуратнее, это... Ай-яй-яй-яй-яй, Ой, я знаю, как улучшить. Может, его того... mm -hmm. Очень помогло. Так, вот это и вот это, вот это ]ente. и это. Так, и, и вот, теперь надо спуститься на первый этаж. На второй, ладно. Здесь еще и лифта а -а -а. нет, конечно, я в шоке. Ещё ну, поднимайся, спасибо. мистер Бак, Можно, по тем возможно, лестницам. Возможно. Какую же она одноре вообще она? не... Я не понял, где она? Что за дебилизма? Ладно, мы проникнем вот так. Стоп, а как... Стоп, где она? Ить. Ить, ить, ить, ить, ить. Тупая и наглая, я вообще не знаю, где она за дебилизма. А я понял. А. Вот я, конечно, ладно. И... Так открываем. Закрыть. Она оказывается. Айна с роднением. <соценно> Так. Давай багажник. Давай, мочи его. Эй. Понятно. Тётка с... уснула. Ну и ладно. Как бы, пусть спит. Привет. Я иду. Помогать можно. вам. Помогать надо быстрее было. Самый лучший синтимонстр, но он, наверное, самый сильный. Мы даже к нему притронуться не можем. Когда он бьет, особенно. Да, синтимонстр. Почему не акума? Почему синтимонстр? А? Да не знаю. Потому что акумы да. мы их быстро победим. А синтимонстров мы... Видишь, как долго побеждаем? Да, Супер шанс. Меч, меч, меч, меч, меч. Он идет с мечом. М -м -м. Да я не поймал ты его. Так, что, чему и как. Ничего вообще не лезет в голову. Ну, сейчас не даже попасть не могу. не могу. Не знаю, может быть, вряд ли в воду. Надо будет. Да. Нет. У да. меня есть акваторная Берегитесь. Больше никого нету в аквариуме. иди сюда, ты что-то смеешься в уголке. шел а, тут понял. уже. Готовься. Это... Я прям на него сейчас прыгну. Даже получится. Он... Он ходит, урод такой. Да, давайте его воду. Прекрасный день, я его тащу. Ко мне. Давай, давай, ко мне. Ко мне, давай. Может, е нет? Давай. О! Ну, да. Он в воде. Будет... Только кого аква, ну, аква не помогает. бить его, пока он отвлечен на меня. я уже что у меня одна минута. Не очень мест местных, да? <смех> любого человека есть, если... <смех> Подплывайте к нему снизу. Ах, снизу. Вот, вот падает, за... лети вниз, а потом раз. И снизу прям а да. Он, он да, не он может субил. атаковать водил. Он может на поверхности, но водил не ударит вас. Ну, Только да, тот, кто умеет может меня. ударить. Слышь, ты обнаглел что ли? А, как? А, как? Нет. Нет. Так. Вот дери своим шестом. Дерешься чем попало. Какими-то цветочками идиотскими Давайте побеждаем его уже. Наглубым. Да, <свык> Почти давайте. Что я на него я сверху прыгаю. Ушли на пенсию, да? Да, на пенсию ушли. <смех> они слишком молодые, на пенсию уйти. Молодые как, как люди, они а как супергерои. Давай чуть -чуть. О, перо вылетело. Вот. А ты Вылетело перо. Ну ладно. Чудесный. А вот я Мистер, вижу. Давай, давай. Я Мистер буду... Бак. Встретимся. Там, где я тебе давал. Все, давай, давай, давай, топай. Да я пошла. А ты, да, ты иди виспери. Пич нова. Так. Пич нова, бич нова, бич нова. Нова, нова, нова. Пойдем за мной. чтобы за нами никто не сидел, нам надо будет подняться с тобой вверх. Давай вверх. Давай, давай, давай, пойдем. Сюда, пойдем. Сюда, ты где? Сюда, сюда. Вс ⁇ давай. Чё ты нашёл? Что ты нашел? Что ты нашел? А это фейковый талисман, можешь его даже выкинуть. Это не настоящий. Это со всех выпадает. Со всех выпадает, когда. Ну, у нас коллекция уже была раз том. Пойдем покажу, где быстро выпрыгнуть. бессмертный. Так. Ой, сейчас я как-нибудь открою попытаюсь. Договорюсь с хозяйкой. Сейчас я попробую как-нибудь открыть. Ай, идиотка! Туду открыто, ну а ты входи, не знаю каким способом. А, ну проходи, про. Ладно. Да. Ну. Все, вроде. Так, это выкинуть на мусорку. Сейчас пойду как раз прогуляюсь и выкину это на мусорку. О, боже. Так, во-первых, мне надо зайти сюда и нажать так. Ай. Ну... Ладно. Так, теперь закрыть и идти на Вму... ну. О, привет, Бражник, как дела? Мне тоже нравится погодка. Адриан, алло. Чего тебе надо? Не поверь, я встретился с настоящей Маджестией. Вау. Она узнала то, что мне из-за последней подарила его мне. А еще лучше да, она... да, Да, да, да, ври, ври. Доморчик. Да, да, да. Она меня научит пользоваться своими силами и без браслета. То есть я стану mm -hmm, конечно, да-да. Ну да-да-да, приеду, я тебе покажу. Всех yeah. Конечно. <смех> <Молодец>. <смех> Не забудь меня, когда приеду, ты мне денюжки эти отдай за то, что мне Зоя в комнате проживает. Обязательно. Адам завтра.